Сегодня охота за редким кадром состоялась, но посмотрите, банально снимать закат и отражение реки я бы не назвал это редким кадром, хотя мы находимся в красивейшем месте Борисоглебский монастырь в городе Торжке. Мы с другой стороны реки зашли, закат, но тут меня кадр поразил. Вот это сочетание старого и нового. Мне кажется, это замечательно, вот эта труба, Это табличка, сколько ей лет. и вот эта вот красотень с венецианской штукатуркой сейчас ворот покажет не ворот, а дверь на фоне вот такого пейзажа Чуть мы опоздали к закату. Ехали издалека. Остановились мы в Твери. Потом сюда в торжок поехали. Ну, городишка удивительная. Смотрите сами людей мало но туристов много и это один из монастырей там еще на набережной мы снимали снимали под весной мост красивый а другие монастыри мы просто Подъезжали, кое-где что нафотографировали, но внутрь нас уже не пустили. А вот какая-то гора там якобы Кремль торшка был. Ну вот мы не успели сегодня этот вопрос изучить. Места интересные и с исторической точки зрения. С точки зрения художественной